Всем привет! С вами Айда Усманов на Универ ТВ. И давайте узнаем, какие новости ждут нас сегодня. Смотри и обогащайся! Марафон добрых дел. В Казанской ратуше прошло благотворительное мероприятие «Я и моя мама – фея». Мастер-классы в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации КФУ продолжаются. На этот раз гостем стал Юрий Липский. Пятый юбилейный международный инженерный чемпионат «Кейс-Ин» начал свою работу. Данный чемпионат уже охватил 47 вузов и 35 регионов России и стран СНГ. Как тысяча студентам удалось успешно заявить о себе и своем проекте, узнавала наш корреспондент Аделя Шамилова. Узнай и ты. 10 марта в Казанском федеральном университете стартовал отборочный этап пятого сезона международного чемпионата по решению кейсов в области нефтегазового дела. Кейс-ИН – единственный в России федеральный кейс-чемпионат топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплекса, Эффективный инструмент передачи будущим специалистам-инженерам практических знаний, опыта и новых компетенций. Чемпионат включает пять направлений – электроэнергетика, горное дело, геологоразведка, металлургия и нефтегазовое дело. Принимая участие в чемпионате, студенты включаются в решение реальных проблем промышленных предприятий, принимают бесценный опыт выдающихся профессионалов и имеют возможность еще на студенческой скамье выстроить свою карьерную траекторию. Дело в том, что стратегическим партнером чемпионата КСМ является компания Татнефть. И кейс разработан специалистами компании Татнефть, посвящен в этом году Новоелухонскому месторождению в татарстане С точки зрения компании Татнефть, наше участие заинтересован в том, что компания заинтересована в привлечении высококлассных специалистов. Из-за этой молодежи будущее они будут формировать новые направления движения в нашей отрасли, в нашем деле. Чемпионат представляет собой соревнование, в ходе которого командам необходимо решить инженерный кейс, подготовленный по материалам ведущих отраслевых компаний и защитить свои идеи перед экспертной комиссией, состоящей из числа представителей отраслевых компаний, научных и образовательных организаций. Стоит отметить, что многие предприятия нефтегазовой отрасли нуждаются в специалистах-инженерах, которые могут мыслить нестандартно, предлагать новые методики и являться локомотивом экономики. Этот чемпионат – возможность для студентов встретиться с работодателями. Современные нефтегазовые компании зачастую нуждаются в кадрах и признают это. Они воспринимают чемпионат как шанс встретиться с лучшими умами. Для этого разработана специальная методика, которая заключается в объективной оценке уровня подготовки наших участников. Для их выявления формируется независимая экспертная комиссия, в состав которой входят представители компаний, партнеров, чемпионата, представители университетов. Некая такая тренировка для этих молодых ребят. Как они будут двигаться в будущем в карьере? Потому что очень важно человеку быть не только специалистом, но важно ему, скажем, уметь представлять себя, свой проект, рассказывать, да, увлеченные свои, показать как да? Остается лишь добавить, что победители отборочного этапа приглашаются к участию в финале чемпионата, который пройдет в Москве. Там они поборются за статус лучших инженерных студенческих команд за предложение о прохождении практик и стажировок в ведущих отраслевых компаниях. Аделия Шемилова, Роман Самарин, Артем Зуглов, Универньюз. В стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ прошел мастер-класс первого заместителя главного редактора российской газеты, который ответил на все самые волнующие вопросы студентов в сфере журналистики. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой.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 О важности семьи для ребенка в сложный период жизни говорили на благотворительном мероприятии я и моя мама Фея. Детские рисунки и улыбки. В видео наш корреспондент Анна Глазунова. Это не выставка. Картины известных художников – это рисунки детей, которые болеют тяжелыми заболеваниями. А рядом с ними полотна, на которых команда профессиональных художников Казани отразила детские зарисовки. Такие трогательные рисунки с неуверенными штрихами фломастеров, карандашей, красок. И выполнены они с большой любовью. Здесь дети отразили всю важность родителей, которые находятся рядом с ними в сложный период жизни. Сегодняшняя выставка показывает то, как много талантливых детей у нас есть. Хочется об этом освещать, хочется об этом говорить. С нашей стороны, наверное, это музыка, хорошее настроение и радость. В колонном зале Казанской ратуши прошло благотворительное мероприятие «Я и моя мама-фея», где организаторами выступил благотворительный фонд «Дома Рональда Макдональда». Благодаря этому фонду во время лечения дети вместе со своими родителями проживают в специальных гостиницах, где есть все необходимые условия. Семейная гостиница «Дом Ронда Макдональда, которая находится в Казани, она полностью бесплатная. Mm -hmm. И сам, сама как бы основная цель этого проекта – это стать домом вдали от дома для этих семей. Основная цель фонда – создать комфортную домашнюю обстановку, потому что именно в такой атмосфере дети выздоравливают гораздо быстрее. Это настоящий дом, где есть большая детская игровая, где есть большая кухня. Там все эти условия просто предоставлены. Все-все, вот все, и до там. На высшем уровне. Все собранные средства с этого благотворительного мероприятия пойдут на содержание дома Рональда Макдональда в Казани. Ведь так важно и необходимо, чтобы мама всегда была рядом с ребенком, особенно когда у него серьезные заболевания. О таких мамах, противостоящих вместе с детьми онкологическим и другим тяжелым заболеваниям, рассказывала благотворительное мероприятие. Хотя не меньшую значимость оказывают и папы, которые поддержат, помогут и всегда будут верить в своего ребенка. Субтитры а программе участники-организаторы смогли отразить всю теплоту, нежность и показать, что эти дети, они абсолютно такие же, как все остальные. Творческие коллективы через свои песни и танцы смогли отразить всю важность поддержки, нахождения родителей рядом со своими детьми в такой непростой период. И показали, что несмотря на это, нужно продолжать верить. Наверное, мы все считаем, что наши, наши песни будут помогать и помогают жить и жить не просто так, а жить радость и счастье. И студентка Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального Гузель Валиева приняла участие в этом благотворительном мероприятии. Совместно с фотографом Республики Татарстан Игорем залонским они создали мультфильм, оживив пластилиновые фигурки. Этот мультфильм состоит из шести частей. В его создании приняли участие известные люди Казани и сами дети. Идея такая, что а, каждая часть а, этого фильма а, иллюстрирует э, привычные будни ребенка в Демиронал до Макдоналда. Но необычными этими делают именно присутствие родителей рядом. То есть мама, как волшебная фея, э, преображает э, каждый день ребенка. И пока одни мечтают о карьере актера, певицы или актрисы, эти дети просто верят. Верят, что сбудется их самая заветная мечта, и однажды они проснутся абсолютно здоровыми. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универоньюс. Ну что ж, на этом наш эфир уже подходит к концу. Хороших выходных, до встречи в эфире, пока-пока.